В этом видео мы разберем 10 лайфхаков, о которых ты раньше не знал. Если в вашей квартире есть банан или любой другой фрукт, то вы можете его скушать. Это ненадолго снизит ваше чувство голода. О нет, вы пролили маме на вино на вашу майку. Не беда, снимите майку и положите ее в духовку, а после выбросите ее. Это ничего не изменит, зато мама не узнает, что вы пили ее вино. Вы не мыли голову уже две недели, а вам срочно нужно заснять видео. Оденьте кепку, как сделал это я, и никто не узнает о вашей беде. Находясь в гостях, вы уронили печеньку на пол, и она рассыпалась. Выход есть, просто сдуйте крошки под ковер, и никто никогда не узнает, что это сделали вы. К вам пришли гости, но вам лень наводить порядок. Запихайте все вещи в шкаф, и все будет убрано, как в сказке. Находясь в гостях, вы плотненько покушали и захотели справить свою нужду, но стесняетесь говорить об этом, просто включите кран с водой, тогда все присутствующие подумают, что вы просто моете руки. Ты всегда получаешь страшные и некрасивые на фотографиях. Фотография на пол лица поможет тебе избежать эту проблему. Просто попробуй. Из ваших наушников больше не играет музыка, и они сломались. Выход есть. Заказывайте наушники на сайте BITS666. Ты дебил, шутки про биц уже не актуальны. В подарок вы получаете внутренние наушники BITS66 и лысую голову. Чтобы все узнали о том, что данное видео вам понравилось, просто поставьте лайк. Ну а чтобы выразить эмоции, которые вы испытали во время просмотра этого видео, вам следует оставить комментарий. Спасибо за просмотр. Пока.